Привет, девчонки, в зоне Юлия Рыжа, проект Валимизофиса.ру И сегодня мне бы хотелось поговорить о том, как нужно платить налоги и как отчитываться за свои доходы перед государством. Итак, до 31 апреля индивидуальный предприниматель должен заплатить налоги. Как подсчитываются налоги? Во-первых, мы подсчитываем налоги со всей суммы, которую получили за прошлый год. Неважно, проходила ли эта сумма по вашему индивидуальному счету предпринимателя, либо не проходила. То есть все деньги, которые вы получили, от них вы отнимаете либо 6%, если вы на упрощенке, либо 5%, если вы на миненки. Потом эту сумму вы прямиком несете в Сбербанк и оплачиваете. Что могу сказать? Что после этого начинается самое веселое. Потому что вам нужно отчитаться, то, что вы заплатили свои налоги. Как это можно сделать? Тремя способами. Сейчас я вам раскрою пошагово каждый способ. Во-первых, вы можете это сделать, отнести в декларацию заполненную. Да, во-первых, где ее можно взять? Ее можно купить, либо распечатать с интернета, найти в интернете, либо купить в налоговые обязательно должны быть какие-нибудь киоски, которые продают эти деньги Декларации, да? а, заполнить эту декларацию и а вы идете в налоговую стоите огромнейшую очередь сдаете все и вам тут же говорят все замечательно спокойно а, второй вариант вы идете на почту и, и эту декларацию отправляете по почте чем минусы этого варианта то что здесь очередь не менее точнее не менее больше, чем в налоговой. А, что здесь могу подсказать? Что с 1 по 3 число меньшее количество народа идут на почту. Поэтому в этот момент, например, можете с 1 по 3, по 3 января сходите и отправить свою декларацию. Налоговая будет очень рада этому. А, дальше. Смотрите, если вам не нравится стоять в очереди и постоянно слушать какие-то претензии в вашу сторону со стороны окружающих, вы можете это сделать через интернет. Сейчас существует очень много автоматизированных э, сервисов, которые предлагают за вас сдать вашу деклару. Во-первых, они ее за вас напишут. Во-вторых, они ее за вас сдадут, и вам, в принципе, ничего не придется делать, ну, кроме как оплатить их услуги. В год такое, содержание такого сервиса стоит 3000 рублей. В принципе, это не так дорого, и тем более, если вы находитесь где-то в другой стране, это сделать просто элементарно. Какие это сервисы? Это «Мое дело» и «Эльба -контур». Я советую вам найти их в интернете и обязательно посмотреть. Есть там даже какие-то услуги, которые предоставляются без Бесплатно. Можно ознакомиться, можно попробовать. И, естественно, для тех людей, которые не хотят быть привязаны к месту, не хотят отправлять по почте письма, они могут воспользоваться этими сервисами. С вами была Юлия Рыж и проект Valiumizoffice.ru. Если вам понравилось видео, поставьте мне понравилось видео. Если не понравилось, все равно поставьте, что мне понравилось видео. А в комментариях напишите, почему не понравилось видео. И встретимся в следующем ролике. Пока-пока.